Так, я в лобби Мерло. Супер Эйден, за дело. Взламываю. Только глянь, тут секретных данных бери не хочу. Чтобы я их стянул, и я стянул. Тянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? Сто тысяч за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. решил посмотрим Забей. и так забот хватает не нуди малыш старшим виднее защита сработала у нас гости ну потерпи четко я свалил я тебя сейчас свалю <звук> это что заворачиваемся Рис, ну? Короче, один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Персом, Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Че ч семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Люси, это правда? Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. Чуть-чуть семью что-то не так. Нет. Без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Марис, припугнула? а? Просто работа! Я не знал! С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь, <свист> Лена. Лена Пирс. <свист> не знал я ни про каких детей! Все пошло не так! Советую подумать получше. Ну. Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас нет. Прошу, не рядом. И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место. Это все, клянусь, это все. Имя давай. Не строю я. Имя. Убей меня, давай, убей! Да! <связывая> как там с памятью? Мне Морис ничего не скажет. Ты — другое дело. Эй, Морис! Слышь, чё, как, придурок? О, черт! Где тебя носило? Чё? Это он мне. Чуть отвлекся. И что же я вижу? Где патроны? Выбросил. Что, а иначе бы ты его грохнул? Я просил их подержать, Джорди. И где ты был? Мне позвонить надо было. Марис что-нибудь сказал? Блин, ты гонишь. Прибраться надо. Хорош уже любоваться. Эй, мило конечно, но ты меня расстроил, Перс. Ты, ты даже не заметил, как я завариваю кашу между бандами. Надо закончить дело. Уберем его. Не, поздняк. Восьмой. Чикаго ведет. Почти развязка. Все. Времени нет. Так-то. Да ладно. Неужто даже не спросишь, кому я звонил? Так, ладно. И кому же ты звонил? Так-то. Короче, у нас тут куча трупов. Наверху огромная толпа, я вызвал копов панику создать. Да ладно. Ага, без шуток. Ну, копы подъедут, а потом Марисовые братки и бах-бах-бах-бах-бах-бах. Джорди, ты шутишь? Нет, не шучу. Так вот, в конце матча начинается паника, а мы с тобой тихо смываемся. Спасибо, скажешь завтра. Супер. Пунктуальные копы. Займусь ими, а ты хватай Мариса и вали. Мариса? Я тебе что, водитель? Он стрелял. Я с ним не закончил. А. Урод. Полиция Чикаго! Есть тут кто живой? Вылезай давай! У нас здесь труп, один из Вайс-Ройс, огнестрел, пушка вон там. И тут мертвяк, тоже Вайс-Ройс. <связывая> ну и отлично. Вот не могли эти уроды другой день для разборок выбрать. Испортили праздник. База, у нас два трупа в подвале Мэй бандюки. Бендюки. Roger's opposed now by Jorge Sonova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base stealers on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Мне нужен отвлекающий маневр. Билет мой нужен. Руки так, чтобы я видел. Это что за херня? Джей ничего не сделал. Назад, живо. Ты из вайс да? Допустим, и что? Поговори мне, откуда у вас билеты в Випложу? Мы не нищеброды типа тебя. Да? Заткнись, Чего Заткнись, Диди, не болтай лишнего, а то нас тут повяжут. Я и без не найду, за что на вас браслеты надеть. Ты не волнуйся. А ну, документы, живо. Хулиган. Чувак, тебя полна, такое ждет, просто ух. Мне нужен какой-нибудь отвлекающий маневр. Отруби свет, тогда я смогу свалить. На всем стадионе? А кто у нас не хотел, чтобы все трещали про Мстителя? Для таких выкрутасов мне придется пробить Firewall СТОС. Своя шкура все-таки дороже. Где ближайшая точка доступа? Совсем рядом. Только без пропуска тебе туда ход закрыт. Нужно найти охранника. Им же должны выдавать воды доступа. Ага. План эвакуации есть? Ну, конечно. Нужно выводить людей. Предлагаешь ради ваших кошек-мышек эвакуировать 40 тысяч народу? Закрывайте подвалы, можете хоть вверх дном там все перевернуть. Ради бога. Тут сейчас полицейских будет пруд. Может начаться давка. Лучше остановить матч и вывести всех. Сорвать матч? Не, я не могу. Так найди того, кто сможет. Быстро. А, погоди. Дай Барри. Значит, пусть сам меня найдет. Дело срочное. А что все настолько серьезно? Еще не знаем. Где Джорди? Я? Свалил. Аллергия на копов. И у Мариса. Но я оставил тебе подарок. Друг моего друга барыжит тачками. В гараже напротив тебя поджидает одна красотка. Брать или не брать, твое дело. Мне пора. Слышите крики? Под кто-нибудь прости. Он не мог далеко уйти. Ищем. Он прячется. Видите его? Вадамо Протоградим. Адам 948 бази. Возвращаемся. Так, что мы имеем? Того, кто стрелял, я нашел. Осталось разговорить. Но как? Пытать пробовали. С Марисом это не вариант. Нет, нужен другой способ. Сыграть на чувствах. Надо подождать. Он расколется. Это всё дурь. Меня вчера ограбить пытались, так сети ОС не только, не только, как да. Пахнут. да. Да брось, я в том районе всю да? жизнь прожил. Фараоны туда быстро не Да, помещают. я на... Да? Да. Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Пусть не это. Ты чего это? Он ведь придет не как в тот раз. Джексон, я его звала. И где он? А у тебя правильный номер? Милый, твой дядя просто такой человек. Но он нас любит, правда? Судя по всему, наши данные о Марисе верны. Пока ты развлекал полицию, мы получили доступ к сети ОС. Раз уж мы оба в выигрыше, поделюсь инфой. Короче говоря, теперь ты можешь юзать сети ОС, какой-какой какой доступ есть. Но мой проект еще не закончен. Нужно время. А куда? Все sure. нормально. Я все равно, я хочу в полном. Есть, командир, гост на полном. Этот кошмар. Хочется думать о другом, беззаботном времени, когда она была жива. Но в голове только одно — тот ужасный день. чем-то себя занять. Счастья в этом городе mm -hmm. полно всякой швали. Разберусь с ними. сети ОС. всего лишь брешь в системе распознавания и личные данные всех жителей у меня в кармане трясет свои Да он края потерял. Нужно преподать ему урок манер. Отслежу сигнал и найду его. Он где-то здесь. Главное, чтобы не засек. Дальше дело техники. Хрен этих детсек, но я не того, что они Власти действительно заколебали. Мобилу... Ага, он здесь. Осталось найти. Походу он за ней идет. Ха, он совсем близко. Сто пудов. Да. В толпе всегда найдется псих. О, конечно. Да, да. Эй, надо поговорить. Нам не о чем говорить. Мы расстались. Все. А вот и нет. Еще не вся. Но Отвали! Ты, ты О боже! Мой. <сосы> он никого не трогает. Ники, да, знаю. Уже начали. Почти закончили. Где ты там? Я скоро буду. Ах, ты в своем репертуаре, Эйден. Джексон тебя заждался. Приезжай. Мы скучаем. Я тоже. Скоро буду. Прости, Ники. Другая линия. До скорого. Ладно. Хоть живой. В общем, нужна будет тачка. Звони мне. Устроим. Барыжит, значит предпочитаешь закупаться в модном автосалоне парень что надо достанет любую машину так что если нужно я учту а что там морис да что с ним случится цветет и пахнет дам по башке разок и дело в шляпе он нужен живым джорди ладно ладно живым окей непривычный расклад да не по мне да но ты платишь тебе и музыку заказывать будет живым Чеки не пахнут. В чем дело? чем дело? Снова бушует клип. Пора сделать прививку. С и программой «Онный город» это не проблема. Подключитесь к системе и получите доступ к своей медкарте. Одно нажатие кнопки, и вы сможете просмотреть свою историю болезни и найти ближайшую больницу. Более того, вы сможете даже записать. Я родились с сестрой с похорон. Смогу ли? Помню, как Лена пила Джексу песенку с днем рождения. Она была такой радостной. Теперь будет только тишина. Меня вчера ограбить пытались, так ОС... не идут из головы у меня эти выборы. Такие, так выдох. Ну сколько тебе? Десять. А разве не девять? Десять? Не, девять. Десять. Девять. Десять. Что ж, тогда ты заслуживаешь десять щекоток. Что? Раз, два, Нет. три, четыре, мам. пять, Стой, шесть, семь, мам. восемь, Десять. девять. Десять. Десять. Подожди тут. Да уж, не прошло и года. Да, поздно. Но прости, Ники, прости. Подойди. Посмотрим на тебя. Ты повзрослел. Ну да. Вот спасибо. Первый день рождения Без Лены. Ну и как он? Говорит все еще только со мной. Иоланда сказала, что это у него такой способ защиты. Иоланда? Психолог. Помогает ему. Ничего. Мы ждем. Трудно, но мы справимся, Джекс. Привет. Прости, опоздал. Ну, обнимешь. Ох, как ты вырос. Так, а это что у тебя? О, целитель, круто. Решилась купить, да? Хм. Принеси игрушки, мы пока поговорим. Да, я скоро приду. Это так здорово. Ты вернулся. Прошу, скажи мне, что все изменилось. Изменилось. с джексом главное в моей жизни я всегда буду заботиться о вас как старший брат да Последний раз я был здесь на дне рождения Лены. Джексон ее обожал. Да и все мы. Пропустил все веселье. Дети играли в Мстителя. Того парня из телека, что тачки угоняет. Дай угадаю. Джекс был Мстителем. Не угадал. Все они злодеем сделали меня. Ну, я им устроила. Еле справились. Жаль, опоздал я бы объяснил с некие шутки плохи помнишь вы с мамой болели но папа сказал ну что же это за день рождения без торта он был просто ужасен горелый кривой папа в своем репертуаре и такого он натворил немало но все ради семьи что-то я много болтаю Да ладно. Конечно, конечно, продолжайте. Кто это? Думаешь, номер скрыл невидимкой стал? Мне вот не смешно, и у Копов с чувством юмора бывают проблемы. Я тебе вот что скажу, дружочек. Выдохни, пообщайся, погуляй, живи и отвянет меня. Что ты сказал? Слушай, полиция тебя мигом вычислит. Знаю, где живешь. Замки-то надежные. Да кто вы? Что вам надо? Не боишься, Ники? Кто звонил? Да неважно. Какой-то дурацкий розыгрыш. Как думаешь, он надежный? А голос знакомый? Эйден, перестань. Глупости. Нет, он хочет забраться в дом. Да с чего ты взял вообще? Проверяешь замки. Слушай, я как-нибудь сама. Без тебя справимся. Ники, но мне не сложно. Эйден, ты опять за свое. Нам не нужна твоя помощь. Хватит уже лезть в нашу жизнь. Хочешь помочь, а выходит только хуже. Я пойду. Да, и правильно сделаешь. Да. Что? Ха -ха. Да ты что? Взрослый мужик и а ерундой мается, но ничего, сейчас я отслежу твой звонок. Вот ты где. Вот черт, он уходит. Я это предвидел. Угроза семье, черт. Это я в туннеле не слышал. Нет, ты вс ⁇ прекрасно слышал. Прекращай, прошу. Алло, алло. Не слышал, ты там? Мне пора. такие бабки за какой-то шивый звонок некий пирс, да? сказать про... по замки про ребенка? жесть, ну да ладно вот и молодец за звонок ему заплатили кучу бабла кому это было нужно? Что там с эксплойтами? ДЦК уже отозвались? звались? Ну, вроде того, Проверяю тебя. Подожди. Ладно, тогда вопрос к тебе. Отследишь звонок? Для тебя все что угодно. Как? И что это такое? Этот урод угрожал моей семье. Нужен заказчик. Похоже, звонок сделан из района Луб. Это все, что могу сказать. Так. А если я хак на центр сети ОС? Тогда я вычислю точку, откуда вам звонили. Все понял. Там должен быть Блюмовский центр сети ОС. Справимся. ДЦ как-то пытались его взломать. Не вышло. А потом еще и охрану усилили. Так что там. Это... Осторожней. Хоть ты не начинай. Спокойно. Я не с пустыми руками пойду. Участников для охраны центров сети ОС. Эти ребята будут вооружены до зубов. Справлюсь. Раз сетевые осустили охрану, нужно прихватить пушек. Отличный день, да? Приходите в другой раз! Как жизнь? Что вы ищете? Хорошего дня! В последнее время меры безопасности в центрах Сити в Чикаго усилились из-за кибератак группы хакеров Децек. Сегодня мы поговорим с Шарлоттой Гарднер, главой пиар-отдела компании Blue. Главная безопасность Чикаго. Центры управления Сити под охраной частной фирмы. Профессионалов, прошедших тренировку в горячих точках по всему миру. То есть, мисс Гарднер, эти профессионалы, по сути дела, наемники. И многие из них с преступным прошлым. Многие из них с армейским опытом. У наших солдат... ...право своей стране в ОС под надежной защитой. А значит, жители Чикаго могут спать спокойно. Это была Шарлота Гарднер, пресс-секретарь корпорации «Блю». Охрана тут серьезная, но выбора нет. Я найду этого приколиста. Не с тем он пошутить решил. Слушай, я хочу... Лапу, О, я хочу Потом не жалуйтесь. Не могу. Я на работе. Что? Нет, на работе. Не могу говорить. <звы> да, ладно. Ладно. Сегодня? Да. Ладно, но... Да. <звы> а? А? -а, -а! <звы> а? шаг, и ты труп! безобразие О, его, его нужно найти всем ясно поберитесь вон он вон там Собрался, хитрожопый! Завидеть! Попал! Вот дерьмо, черт, черт, черт! Черт, сбоку давай! Что за херня? Это же был чей-то дом. Похоже, CTOS слишком уж интересуется частной жизнью. Неудивительно, что дедсек их не любят. Ах ты уродливая тварь, проклятая стерва! Ты мне всю жизнь испортила, сука! Сейчас отрежу тебе башку и засуну в ящик со специй! Красота. Я в системе. Что? В смысле? Взломал сети ОС? Так быстро? Теперь система как на ладони. У тебя есть доступ. И у меня тоже есть доступ. Будет скучно, глянь, профайлер. Там можно найти много чего интересного. Да тут, в принципе, полно полезных приблуд. Можем использовать что угодно. Лучше мониторить трафик. Вдруг устранители в сети... Так ведь и они меня засекут. Ладно, сваливаю. И так задержался. А я найду звонившего. До связи. Боля. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Марис стал безобразничать, хотел сбежать. Нужно перевести его. И я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мариса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца, а ты мог бы... Ладно, хорошо, разберусь. Не, ну если тебе это в напряг... Да разберусь я. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Клиент платит за качество. Ты уж не поленись. Не нервничай.